Привет! Мы сегодня пришли за покупками в один из самых красивых магазинов Риги галерея центр Вот смотрите Разные кофеюшки Тепло, красивая музыка И большой магазин Рими За мной, где можно купить продукты питания Посидеть в кофеюшечке где-нибудь Мы сегодня покупаем духи но больше всего, конечно, мне нравится вот этот прекрасный фонтанчик с водичкой. Вот такой красивый. Правда, сейчас тут сидеть нельзя на этих сиденьях. Но Можно поехать на лифт на второй этаж. А на самом верху можно забраться и в хорошую погоду посмотреть его Сегодня, правда, идет дождь. Там суперского понедельника.